Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Ты вот только не говори сейчас, что ты струсил и не пойдешь. Не переживай. Я всю ночь размышлял над своим признанием. Смотрите внимательно, как это делается. Узрите же признание самого второстепенного персонажа в мире. Ты, принцесса Алексия. <смех> Вы мне нравитесь. будь моей девушкой. <смех> Просто идеально. Вот <смех> это работа настоящего побочного персонажа. И сейчас она откажет мне, а я убегу в слезах. Я согласна. Чё? Именно такой, как ты, мне был нужен. Теперь мы встречаемся. Да. Почему? Почему? Почему я стал главным героем романтической комедии? Ух ты, неплохой обед. Столько еды. Никогда не съедала все. Честно говоря, я была бы не против и. Тогда поделишься со мной? Вкусно! Так, это попробую. Слушай, правда вкусно. Назовем это операция. Брось меня уже. Ну как тебе разочаровалось? Как насчет совместных занятий? Я не думаю, что это я из девятого звена самого низшего. Ничего страшного. Я замолвлю за тебя словечко, и ты мигом окажешься в первом. Хорошо. Так, мой обед, операция. Брось меня уже. Пришли к концу. Все верно. Я решила встречаться с ним. Учитель Зенон. Ну и но. Ведешь себя как ребенок. Ты же знаешь, что всю жизнь бегать не сможешь. Я всего лишь ребенок. Возрослые дела, но снесу Пусть это публично и не заявлено, но мы обручены. А, ясно. Вот в чем дело. А я пока отойду на второй план и пережду весь этот переполох. Получается, ты просто не хочешь обручаться с учителем Зеноном и решила найти мальчика по вызову. Поэтому отыскала кого-то из низшей знатики, можно манипулировать. Да, все верно. Прости, но я не хочу привлекать к себе лишнее внимание, да и до твоих проблем мне как-то нет дела. Как холодно ко мне относится мой же парень. Чисто на словах, забыла сказать. А ты у нас будто лучше. Сид признался в любви, ведь проиграл парик Кагена. Пообщалась я с твоими друзьями. Они покраснели и выдали по почистую. Какой кошмар. Играешь с чистым невинным девичьим сердцем. Если кто прознает, со своими спокойными деньками в академии можешь распрощаться. Милый, ты там как? У тебя что-то лицо так перекосило? Я в порядке. А Лицо у меня такое, потому что у меня характер такой гнилой. Хотя не такой гнилой, как у тебя. Чего ты там бормочешь? Да ничего, тебе показалось. В любом случае, нам придется продолжить этот фарс. Все закончится, стоит учителю сдаться. А сдастся ли он? И все-таки эта роль не по мне. Да знаю я. Тебе просто нужно выиграть мне время. Остальное я возьму на себя. Добром это вряд ли кончится. Бла-бла-бла, нытик. Ух ты. Неужели я похож на того, кого можно купить? Очень даже. <связывая> И ты чертовски права. Гав! <связывая> Карманные деньги от родителей не могут покрыть все расходы владыки теней. Разве можно терять такой шанс? Нельзя! Хороший мальчик. Какой послушный, дворняжка. Ну же, лови! Гаф! Не существует людей без недостатков. А если все-таки существуют, то они либо лжецы, либо не в своем уме. Понятно. Благодарю за крайне необъективный ответ. Всегда, пожалуйста, недостойная дворняжка. Лови свой приз. Гав! Shit.